Открывай гараж. Ой, мой зяйка слятки, мальчик мой. <свистит> боже... Ах ты б такая. Мама, можно мне шоколадку? Суп, потом шоколад Да я ведь тоже хочу шоколадку. <свистит> Открывай рот. <свистит> <свистит> Открывай рот. Жуй, глотай. <свистит> Я наелся. Ты четыре ложки только съел. Ты что, сдохнуть хочешь? Я не хочу больше. Открывай. Я не хочу. Сейчас отца позову. Где деньги? Денег нету. Ах ты, блядь моя. ня ня ня Мам, я не хочу суп, я хочу кашу. Но ты же не будешь кашу. Буду. Мама, тут комочки. Я не буду.